так друзья сегодня у нас 20 ноября и сегодня будем узнавать кто угадал вес э -э свинки свинка где она где она с черным с большим черным пятном сзаду сейчас посмотрим а ну давай где ты есть шельма по-моему вот она о он черное пятно под хвостом вот это это свинка кстати кормушка со стиральной машинки она подвинет работает колоссально единственная проблема которую я сейчас уже начал наблюдать получится ли у меня физически ее поднять и закинуть перевозили мы их сюда Тележки моей по две штуки в тележку и вдвоем с богданом тележку катили вот эта свинка ну я думаю за задние ноги вытяну а там потом будем пробовать как то ее закинуть в ящик также я наготовил ящик вот ящик наготовил весы сейчас все поставим ящик оттарим Поставлю камеру и буду тянуть сюда, взвешивать. Свинки ровно три месяца. Сегодня 90 дней от рождения. Они-то примерно все плюс-минус одинаковые. Там может есть разница пару килограмм. Но... Посмотрим. Там, им, где они были в сарае для доращивания, там им уже места мало. Насколько мало, что они уже друг по другу начинали ходить. Короче, забрали мы их, перевели и все нормально. Также еще есть новости хорошие, но пока рассказывать не буду, потом расскажу. И также я перевел сюда этих поросят. В этих поросят они на 27 дней меньше, чем итальянцы, чем трехмесячные. На 27 дней, если я не ошибаюсь. Или 27, или 28 дней они меньше. Но я беру их как тоже им сегодня 60 дней. Так что покруглять. Вот этим у нас 60 дней, а этим 90 дней. Все, погнали. Кто же угадал, попробую как-то... Как-то ее вытягивать отсюда. Захвачу хорошо и в коробку. Так, друзья, думаю, вот так вам будет видно. Включаю веса. Сейчас они обновлятся. Ага, нули. Нули. Ставим ящик. Вот так. Посмотрим на низбу, все нормально, все нормально. Поставили ящик. Отбиваем ящик. Нажимаем тару. Вот так. Тара. Нули. И вот теперь. Тута. Нули. Доброго. Ровно 54 кг. Фух. Фух. Да, ровно 54 Без грамм. Давай туда. Давай. Фух. Тут не сколько взвесить, сколько тяжело, она живая, дрыгается. Давай туда. Так. Вот, видите? Головняк сам себе Устроил Ладно, буду загонять Так, друзья Опять ставим Тут рамки на нули Это что ты На нули И кидаем сюда 60 дней Поросенка 60 дней уже полегче будет тихо тихо тихо 32 килограмма если быть точным 57 дней 32 к все забираю этого 32 килограмма. Чему я это заостряю вам внимание? Эти будут покруче итальянцев. Вот эти перегонят итальянцев, хотя на месяц там чуть меньше, они а меньше. Мне там говорили, ты да это ж тебя типа порода, они крупные. Нет, те намного круче от этих. И те меньше они лучше растут чем эти они обгонят их сейчас еще месяц и та партия этих обгонит буквально за месяц но к чему я заостраю внимание ваши на на поросятах зачем мы вешим этих в три месяца тех у два месяца затем чтобы вы потом когда будут им 7-8 месяцев я буду их пускать на мясо и взвешивать. И вы сами увидите, какой должен быть вес. Я сразу, забегая наперед, вам скажу, 200 килограмм это средненький вес у 8 месяцев. Эти покруче них. Эти тоже все примерно одинаковые. Что мне есть, звонят, вот у меня поросенок 4 месяца 40 килограмм. типа, что вы предложите, я говорю, ну ты ждешь, что я скажу, бери водолагу и пойдет Он, ну да, я говорю, нет, такого не будет, тут-то надо контролировать весь процесс по топоросу, по топоросу и погнали дальше тогда будет хороший идеальный вес. А если оно уже запущено, ну, можно, да, будет хорошо в рост идти, но уже хороших привесов не будет. Эти у нас хорошие, итальянцы. А те в два месяца еще лучше. Ну, доживем до 7-8 месяцев, когда будем уже их пускать. И я вам потом все покажу. Потому что я смотрю по комментариям, люди как бы не совсем допонимают при интенсивном кормлении, какой должен быть вес у 8 месяцев. Придется показывать. Хотя я так долго не передерживаю, но передержу из-за вас. Из-за вас родненьких подержу дольше. Хотя я говорил, самый идеальный вес 120-130 на 120-130 живого веса, самый маленький идет расход корма. Дальше увеличивается, ну не такая, прибыль уже будет. Но, тем не менее. Вот так. Он, вот, кстати, кормушка со стиральной машины. Мне писали бред всякий. Работает на все 100%. Им хватает, видите, подошло, два поело. Те все лежат. Сейчас прикину, кто же победил, кто написал правильно. И в конце видео этого покажу, сделаю скриншоты этих аккаунтов и скажу три человека, кто выиграл, или деньги, или мешок БМВД, а там уже хозяин-барин. Так вот смотрите, друзья, это мы взвешивали 54 килограмма в 90 дней. А этих вы мне писали, что 60 килограмм, этим уже 5 месяцев. Вы мне писали, у них максимум 60 килограмм, Стас. Ну, они посмотрели, что они на ногах низенькие. И написали, максимум 60 килограмм, этим 5 месяцев. Давай, Гэджи! Гэджи! Вот так. Это для понимания, вот мы взвешивали только что порося, 54 килограмма. А этого 5 месяцев. И вы пишите 67 на вид. Это так, чтобы вы для Близира понимали. Так, друзья. Кто выиграл? Эх, значит, смотрите. Вот добрый хейтер. 54-100, но много на 100 грамм. Так. Славик Степанов. 9 дней назад написан комментарий. Привет, Стас, 54 килограмма. Славик Степанов, первый победитель. Гараж 11. ТВ, 9 дней назад комментарий написанный. Стасян, я думаю, вес 54. Это второй победитель. И темка, липка. 9 дней назад написанный комментарий Стас привет, думаю, что будет 54 кг Друзья, 54 реальных 54 кг Тут еще моя жена Вот, Вика Шугарова Стас привет 53 кг на 100 грамм Видите, на 100 грамм она ошиблась Но также есть, что написал 54-100, тоже, грубо говоря на 100 грамм ошибся, а у нас есть кто выиграл реально вот Тёмка Липка 54 Тёмка Липка напиши свой телефон я тебе перезвоню узнаю куда тебе отсылать или БМВД или деньги также Гараж 11 ТВ напиши номер телефона я тебе перезвоню узнаю куда высылать или БМВД или деньги и также Славик Степанов Остав свой номер телефона и я тебе перезвоню, знаю, куда высылать или БМВД, или деньги ну вот так, друзья, вот наши победители видите, люди, ну, реально угадали, вот, допустим, внизу Алексей Колесник, 49-600 ну, ошибся на 400 грамм ну, есть, конечно, комментарии и и 80, и 70, и 60 ну, вес в 3 месяца 54 килограмма это хороший вес Мог быть и 55, ну у нас 54. Я думаю, с того другого выводка будет э, поболее вес у 90 дней. С того, что я взвешивал 60 дней, сегодня 30, 57 дней, 32 килограмма. У 90, в нем будет 90 дней, я думаю, будет под 60 килограмм. Но это мое мнение. Но я его не буду тягать, это я так вам показал. Внимание, заострил на весовой категории. И теперь будем ждать определенных месяцев, чтобы вам показать, как добиться хороших результатов в весе. Всем спасибо за розыгрыш и всем пока!